Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. В сегодняшнем же видеоролике я э, хочу представить вам одно из лучших и надежнейших агентств по трудоустройству, с которыми я когда-либо сотрудничал, и также несколько очень хороших вакансий от этого агентства. Потому что если вы не знаете польский язык, никогда не были в Польше, не работали, то есть вообще не ориентируетесь по Польше, и для вас это абсолютно что-то новое, то для вас нет другого варианта, кроме того, как искать работу в Польше через агентство по трудоустройству. И здесь уже встает другой вопрос. А как же найти достойное агентство, которое не обманет, которое легально трудоустроит, будет платить так, как обещало, с достойными условиями проживания и труда, соответственно? Это агентство по трудоустройству «Дримон». Фирма Dreamon уже 4 года присутствует на рынке труда в Польше и предоставляет только достойные работы по всей Польше как для специалистов, так и для разнорабочих и В первую очередь советую вам именно это агентство Уже ни одного человека я отправил туда на работу Ну и собственно из многочисленного выбора различных агентств по трудоустройству по Польше потому что их сейчас действительно очень много Фирму в Польше открыть не составляет большого труда по сравнению с остальными странами Евросоюза и поэтому очень много непонятных фирм, которые называют себя квалифицированными агентствами, появилось в последнее время, и из этого разнообразия различных предложений по трудоустройству очень тяжело найти правильный и нужный вариант, который подойдет вам. Потому что если вы не знаете польского языка, то по-другому вам никак не трудоустроиться. Многие умники в кавычках пишут там мне под комментариями, что вот советую, самый главный лучший свет трудоустраивайтесь только напрямую, чтобы нормально зарабатывать, чтобы не отдавать половину своей зарплаты агентству, рекрутеру, посреднику и так далее. Это полная чушь и абсурд, то, что вы отдаете что-то со своей зарплаты агентству, рекрутеру там, и так далее. Не буду сейчас подробно разбирать эту тему. Если вы хотите об этом узнать более подробно, то предлагаю вам посмотреть мое видео, на которое вы можете попасть, пройдя по аннотации, которая уже появилась в верхнем левом от меня, в углу вашего экрана. Конечно, есть такие агентства, которые берут отдельно за свои услуги. Услуги, деньги, Но я сейчас это не рассматриваю. Агентство Dreamon предоставляет только бесплатные вакансии, не берет с вас ни копейки. На всех работах жилье предоставляется там бесплатно, в хороших условиях, с весьма достойными зарплатами, если учесть все вышеперечисленное, ну и естественно с достойными условиями труда. Также постоянно представляется вам к координатор, полностью координируется ваш доезд до работы, дается памятка соответствующая, вас встречают, заселяют все как надо, даже входит в услуги и пакет мобильного оператора, если нужен. В общем, все без проблем. Ну и часто мне пишут в комментариях, что вот ищите работу через OLX, звоните напрямую работодателю. И при этом те люди, которые это пишут, они забывают, что большинство не знает польский язык, чтобы сделать это. Я уже молчу о том, что это ни в коей мере не гарантирует вам, что вы устроитесь надежно на работу. И не попадете на обман, не попадете на Кидалова, если позвоните напрямую, потому что это совершенно не так. Напрямую зачастую еще больше шансов попасть на обман и на Кидалова, потому что неизвестно, что там за работодатель. Когда вы едете через агентство, у агентства всегда более серьезные проверки со стороны государства, в плане того, чтобы люди были трудоустроены легально, получали зарплату, такую, которая указана в договоре, чтобы люди работали в достойных условиях, чтобы все было по технике безопасности и так далее. Если же брать работодателей, то есть много недобросовестных, которые могут схитрить, развести вас, что вы подписали не то, что надо, и в итоге потеряли свои деньги или вообще остались без зарплаты. С агентствами же это бывает крайне редко, ну и конечно это вообще не бывает с агентствами проверенными, с агентствами надежными, с агентствами с хорошей репутацией. Ну и друзья, если вы надумали ехать на работу в Польшу, то Dreamon это как вариант, если не хотите через Dreamon агентство ехать, советую вам посмотреть отзывы о фирме, которая предлагает вам трудоустройство через них в интернете, ну и конечно же обязательно посмотреть сайт, посмотреть какие опять же отзывы написаны на сайте, если есть канал на YouTube, какие отзывы на канале на YouTube, посмотреть сколько существует данное агентство по трудоустройству и так далее, ну и что касается Опять же, фирмы Dreamon, уже больше года с ними сотрудничаю, как говорил ранее, ни одного человека уже я отправил через них на достойные работы, очень хорошие отзывы у людей об этой фирме по трудоустройству, ну и, собственно, есть несколько хороших вакансий для вас у меня сегодня, от этого агентства, которые я вам хочу сейчас вкратце представить. Ну, а если вы хотите получить более подробное описание и более подробную информацию об этих работах, то обращайтесь по номерам телефонов, которые в описаниях к этому видео находятся. Это номера рекрутеров фирмы Dreamon, и они представят вам более подробную информацию. Они же вас трудоустроят туда, если вас заинтересуют и понравятся вакансии, которые я представлю вам далее. Что ж. Первая работа, которую хочу сегодня вам представить находится в 30 километрах от Варшавы, город Карчев, зарплата 11 злотых в час чистыми но это при том, что жилье бесплатно опять же, друзья, если вы студент до 26 лет, то 12 злотых в час чистыми будет зарплата, то есть нет, то наличие студенческого билета в этом случае обязательно, рабочий график с понедельника по пятницу по 10-12 часов, минимум можно вырабатывать 230-200 50 часов в месяц. Работа в три смены. Количество рабочих часов может отличаться в зависимости от отдела, в котором работаете. Обязанности. Фабрика по производству электроустановочного оборудования для электротехнической отрасли. Изготовление систем кабельных траст и установок. Лестницы, лотки, стеллажи и другие монтажные элементы. Работа несложная, физически не тяжелая. В помещении комфортные условия, шум отсутствует. Ну и как как Я уже сказал, жилье предоставляется бесплатно от фирмы Dreamon. Также всем желающим после испытательного срока могут сделать карты побыту, воеводские разрешения на работу. Жилье находится в 700 метрах от фабрики в данном случае. Рабочую одежду, обувь также выдают бесплатно. Прохождение техники безопасности, прохождение медицинского осмотра, изготовление санитарной книжки, также, конечно бесплатно русскоязычный координатор и пакет мобильного оператора. Также все абсолютно бесплатно предоставляется, если приезжаете на ту вакансию, как я и говорил ранее, ну и жилье от 2 до 4 человек в комнате э, в хороших условиях. И вторая вакансия актуальная на данный момент от фирмы Dreamon, которую хочу представить вам сейчас, это разнорабочие на фабрику по изготовлению древесного угля, сейчас требуется место работы город Голенев, это в 35 километрах от города Щецин, зарплата 13 злотых в час чистыми э, сразу с первого месяца работы. Работы, плюс повышение на 14 злотых в час чистыми при изготовлении карты побыта Либо воеводского разрешения на работу Если вы студент до 26 лет, то 14 злотых в час чистыми Плюс повышение до 15 при изготовлении всех вышеперечисленных документов Наличие студенческого обязательности вы студент График работы Трехсменный с понедельника по пятницу 8 часов в день Около 224 часов в месяц можно вырабатывать Ну и около 3000 тысячи злотых в месяц можно зарабатывать ну и выше соответственно в зависимости от количества выработанных часов а можно вплоть до 12 часов даже вырабатывать на этой работе ну и конечно же изготовление карты по быту для всех кто прошел испытательный срок также совершенно бесплатно ну и бесплатно фирма предоставляет проживание в квартире по 4 человека в комнате проезд до работы 6 километров автомобиль фирмы предоставляется рабочую одежду прохождение техники безопасности координатора пакет мобильного пирала в общем, стандартный пакет, который фирма Dreamon предоставляет людям, которые устраиваются через их... Друзья, надеюсь, это видео было вам полезно. Не слушайте тех, кто говорит, что невозможно устроиться на достойную работу через агентство по трудоустройству. Это совершенно неправда. Вот как найти достойное агентство, это, конечно же, уже вопрос. Но вот сегодня я вам представил одно из таких агентств, э, агентство Dreamon. Очень рекомендую. Еще раз напомню, номера их рекрутеров в описании к этому видео. Проходите, ознакомьтесь, звоните, если заинтересовали эти вакансии. Также у них еще много других работ по всей Польше как для специалистов, так и для разнорабочих вакансий постоянно обновляются. Ну и вас там трудоустроят легально и достойно, в этом я более чем уверен. Также напишите комментарий под этим видео, что вы думаете насчет всего услышанного и увиденного. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео, которые сейчас выходят через день о жизни и работе в Польше. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Ну а с вами был канал Work and Life. Я его ведущий Антон Блюк на связи из Польши, до скорых встреч за границей, друзья, пока.